всем привет на моем канале сегодня буду готовить пряники на 23 февраля вот такие прикольные наборы можно собрать так что кому интересно оставайтесь со мной для пряников я буду использовать вырубки если у вас нет вырубок можно сделать трафарет из картона по нему вырезать это будет дольше и сложнее но все же можно такие две цифры 23 вот эти дальше пряничный человечек вот эти вырубки я покупала у себя в городе в кондитерском магазине остальные все сайты алиэкспресс вот такое сердце Детские вылетки 4 штуки. Я их тоже заказывала набором с сайта Алиэкспресс. Очень классно, так как у меня дети-мальчишки. Дальше вот здесь галстук, очки-усы, медалька и звездочки разного размера. Требочное тесто у меня, я сегодня буду использовать шоколадное. Тесто у меня из холодильника, оно такое твердое достаточно. Немножко полежит и можно раскатывать. Нарезаю на полосочки, тогда удобнее его с ним работать. Раскатываю примерно 4 миллиметра и вырезаю. Тесто должно быть холодным только из-за того, чтобы оно не деформировалось, когда вы будете переносить его на противень. И так с ним удобнее работать, чем оно мягкое, оно потом тянется в разные стороны. Если вы хотите делать одинаковые круги, допустим, круглые а, пряники, то они будут не круглые а отличаться по форме за счет того что тесто будет теплым оставшиеся обрезки собираю в комок для дальнейшей раскатки и готовые прянички переношу на противень еще решила с помощью вот такой вырубки цветочек сделать несколько пряничков это тоже сайт алиэкспресс они есть разного размера в наборе и с помощью таких вырубок буквы будет у меня цифра получается 23 февраля тоже делаю все-таки надпись выпекала я примерно 10-12 минут на 180-190 градусах. сейчас буду расписывать замешиваю айсинг и как всегда сначала делаю контур а затем роспись но еще посмотрю как и что на каких пряниках делать Ну вот, что получилось у меня в итоге. Камуфляжный цвет, мне так очень нравится. Очень нравится вот этот вот комбинезончик, как комплект. Даже человечки вообще прикольные, ну мультяшные как бы получились. И вырубка вот очень универсальная, вот этого пряничного человечка, потому что можно как на Новый год, так и на Хэллоуин. И, как оказывается, 23 февраля тоже человечки эти прикольно смотрятся. Мне очень нравится вот этот набор, комплект. Единственное, я затупила в этих сердечках, я сделала белый контур, вот там видно. А потом, когда уже окрасила глазурь, ну, не стала контур удалять, оставила как есть, поэтому меняйте. А вот это получилось как платьюшко вообще, такое девчачье. Такое, как бодик, бутылочка прикольная, галстук. Ну, в общем-то... Наборы есть из чего собрать, я результатом как бы очень довольна. Я не скажу, что я спец по росписи пряников, но иногда вот хочется порасписывать. Так что, кому это видео понравилось, было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам самого доброго и с наступающим праздником! Пока-пока!